Так, мир всем, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, Костя, позвоню. Собираемся повеселиться. В честь Рождества. Это Там видно. Это. Давайте, короче, все, выходите, мы сейчас, вот, все, через 30 секунд зажигаем. Это близко больно. Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ну вот Даже начал их Они там будут? Это что как-то как-то вот, они же как-то крупные. Ну все не почему.